Всем привет. Итак, продолжаем писать игру Крестики-Нолики на двух языках. Для чего это, спросите вы? Да, а почему бы и нет? И вам в конце концов, если вы вдруг новичок и не знаете, а на чем же мне начать программировать, хотя бы попробовать, то посмотрев эти видео, я думаю, вы немного м -м, определитесь, на чем же начинать а, программировать. Но а какой язык лучше учить или какие языки лучше учить Или стоит ли учить какие-то языки Я думаю в конце всей этой серии мы об этом поговорим Итак, в прошлом видео мы создали Я создал окошечки и на питоне и на языке C Вот, теперь просто окошечки А теперь приступим дальше к писанию нужных нам функций Итак, что нам надо? Ну, как минимум, вот здесь крутится цикл, и больше ничего не происходит. А надо, чтобы что-то происходило. Ну, как минимум, чтобы очищался экран. <coughs> ну, для этого давайте-ка создам я такой прототип функции. Назову ее ClearScreen, которая будет очищать экран. Я ее внизу перенесу, чтобы она вверху не мозолила глаза. Так, есть. Дальше. Ну, надо бы, чтобы экран очищался э, каким-то определенным цветом. Для этого я создам небольшую структуру данных, которая будет описывать э, данные цвета. Цвет тут в RGB, то есть Read, glue, э, блин, read Green Blue. Вот. То есть это у нас будет переменная int r, int g, int b, то есть red, green, blue. Дальше создам константу, переменную, которая будет хранить цвет, цвет фона. Вот так и назовем basic color и и, и, и он будет у меня вот такой. Я так поигрался в Paint. Ну, нормальный фон, короче. 58, 78, 71. Есть. Теперь идем в функцию Clear Screen. А, Clear Screen. Так. И нам надо в ней кое-что написать. А в ней мы напишем как раз непосредственно очистку. Так, Set рендер дроу колор и сюда мы передаем рендерер есть дальше надо передать он rgb и багround color r дальше багround um, color rg и БББ ground color rgb. Вот. Ну и тут sdl. Оно альфу еще просит вот такое вот значение. Если мы перейдем сюда, то мы увидим 255. Ну это там прозрачность, непрозрачность и, и вся фигня. Так. Подожди, а что не так? вода неправильно написал. И надо вызвать вторую функцию, sdlRenderClear, есть. Теперь надо куда-то втулить вот эту функцию, правильно? Правильно, мы ее втулим вот в самое начало цикла. Вот у нас э, наш игровой цикл крутится, вертится, шар э, голубой, песня есть такая, вот, э -э -э -э. В начале цикла мы очистим, тут обработаем какие-то входные данные и траля-ля-труля-ля. Короче, будет крутиться. Есть. А, давайте проверим. В смысле, ошибка? А, -а, -а, -а. сюда вот это надо передать. Ну, забыл, бывает. <coughs> вот. По-моему, не тот цвет, который я ожидал. Что-то... А, да, это я очищаю, а в конце SDL. Надо же это все нарисовать. Вот render. То, что мы в renderer рендерер... нарендерили, его надо отобразить. Во. Во, все четко. Вот такой цвет будет. Есть. Работа. Дальше. У нас уже есть очистка экрана и все такое. Теперь, что нужно? Ну, я думаю, нужно как минимум еще нарисовать наше поле. Так, так. А, так, нарисуем тут поле, а потом перейду в питон. И в петоне продолжим. Итак, надо нарисовать поле. Поле для крестиков-ноликов у нас будет состоять м -м, вот вот-вот-вот так это у нас перемена это функция вот здесь его я пишу напишу int и field data то есть поле крестиков нолик это что три на 3. всего 9 элементов так вот сразу и создам такой массив 3 на 3 равно и вот здесь у нас будет нолик нолик нолик вот вот такое поле. То есть вот это значение это будет, вот, я думаю, вы поняли, да, там если там а единичка, значит крестик, если там не единичка, значит нолик. А если нолик, значит ничего не рисовать. Вот так вот. Есть. Теперь, м -м, что есть? Нужно сделать отрисовку поля. Ну, давайте-ка, вот. Draw field. Есть. Будет такая функция и отрисовывать это все добро я буду вот здесь после очистки экрана. Вот вот так. Так, теперь сделаем реализацию функции draw field, то есть будет рисовать наше игровое поле. Итак, что нам для этого надо? Ну для этого я заведу вот такую переменную, она мне нужна. Равно с Тут без разницы. Высота или ширина они у нас одинаковые. Делим на три. Ну, потому что у нас три области. Дальше запущу вот такой цикл, в котором напишу и равно нулю пока и меньше двух плюс плюс И. Надо сделать две итерации и нарисовать две э, вертикальные линии и 2 горизонтальные. Вот. Итак, надо нарисовать линии. Нарисовать линию. Давайте-ка я еще заведу а, пару таких функций. Void the row line. Эта функция будет у нас а, ой -ой -ой -ой, рисовать а, линию. Так, для на, э, отрисовки линии э, надо нам передать координаты, откуда она начинает рисоваться. То есть int x, int y, дальше, где она, ну то есть точку A, откуда начинает точку старта и точку окончания. Да, это будет int x1, int x2. И по-хорошему цвет, color, вот. Каким цветом рисовать эту линию? И соответственно, соответственно сейчас сделаем ее реализацию. Так, нарисовать линию. Чтобы нарисовать линию, <coughs> мы воспользуемся вот таким вот SDL-ными функциями. Set, renderer, draw color. Сначала укажем цвет. Renderer каким будем рисовать, так color r, color r g и color b. ну и альфу, да, указать sdl, али, вот так. Вот. и дальше нарисуем линию непосредственно. есть такая функция у sdl, непосредственно, вот она так и называется, render р-дро дро лайн вот она. и сюда передадим координаты то есть это будет x и ой, ой ой почему x1 это будет x это будет y это будет x1 это будет y1 <coughs> вот тут я что-то Говорила, думала думал об одном а говорил другое так y1 есть есть draw line теперь надо э, перейти вот сюда и вот здесь нарисовать непосредственно поле Ну, вызываем функцию draw line и в нее передадим вот такие координаты 0 это будет у нас горизонтальная линия смещение некоторое дальше с screen Wind. тут особо без разницы дальше офсет. дальше дальше цвет хм. а цвет то я не завел для линии исправлюсь к и это будет у нас field Line Color, давайте. Field. Line Color. И а, рисовать ее буду черным цветом. Вот-вот так вот. А, да. Переходим сюда. То есть получается, смотрите. Рисую горизонтальную. То есть слева начинается и заканчивается справа. Теперь, короче, вертикальную. Не буду вдаваться в, в объяснение. Думаю, все тут в принципе понятно. offset надо будет сместить плюс равно на самого себя. Есть. А тут координаты каким образом поменять? Вот так вот. 0. А это будет чисто вертикальная. Дальше офсет. Ну, давайте на всякий случай, хотя без разницы, у нас одинаковая ширина, высота. Ну-ка, попробуем. Есть. Вот нарисовали линии. Это наше поле. Соответственно, будем тут кликать в этих полях и будем рисовать крестики, нолики, нолики, крестики. Что ж. Так, сколько там уже видосов? Ого, 12 минут. Ну, надо срочно переходить на Python. И все это добро делать в питоне. Итак, что нам тут надо? Помним, да? А, у нас тут не очищается ничего. Экран не очищается. Соответственно, надо сделать и чистку экрана и нарисовать поле. Ладно, приступаем. Опишем цвет для нашего. А, так, давайте-ка я вот так делаю вот сделаю. Давайте сразу, чтобы быстрее дело шло, скопирую. Здесь проще, питоне проще с этим всем. И сразу цвет я опишу как как вот так вот. Даже точки запятой надо писать. Представляете? Вот. Есть, описал цвет линии и описал а, цвет фона. А, так, что надо для этого? Для этого давайте сразу я напишу функцию где-то вот здесь будет функция. Объявляем функцию clear screen, вот и очистим наш экран. Для этого вызовем screen. Это тоже то же самое наш. Тоже э, окно, что в языке C. Просто тут чуть-чуть по-другому назвал. Пусть так и будет. И fill. Просто простая функция. Fill. И передаем туда background-color. Дальше. Вторая функция, которая нам сегодня нужна, это надо нарисовать поле. Значит, как она у нас там называется? Функция. Uh, draw fill. Так вот, так вот и тут ее назовем. Так, все делаем то же самое. Offset равно. Так, а давайте-ка я сразу... Э, у нас там что было? У нас там... офсет э, равно. Давайте я такую же петрушку и тут напишу. Тип убираем. Дальше. Скрин. Ширину дел делим на 3 целочисленное. И... Запускаем цикл for X, in range, 2. Там всего лишь два раза по вертикали, по, по горизонтали пробежаться надо. И рисуем линию. Pygame game вызываем, дальше. Draw. Дальше. Что мы будем рисовать? Линию. Не lines, а одну линию. Дальше. Где мы будем рисовать? Вот такой у нас экран есть. Дальше цвет э, нашей линии и дальше координаты это у нас будет 0 и такое смещение старт и вторые координаты это ширина и смещение Ну и тут в конце она просит ширину линии что, кстати, на языке C, используя SDL, сделать довольно таки проблематично. Так. Ой -ой, ой ой ой ой Копирую. Это меняем наоборот. Вот-вот так вот. Теперь, теперь надо это все добро куда-то втулить. Так? так, значит, вот у нас цикл. Вызываем функцию clear screen вызвали функцию clear screen и наше поле нарисуем в самом низу вот когда вытянули все после того как пробежали по всем ивентам draw field и еще нужно сделать вот такую штуку по game как бы обновить экран ну то есть то что мы нарисовали это мы рисуем куда-то там в память вот и когда уже мы готовы что оно из памяти по идее должно взять и, ну, по аналогии, да, вот здесь. Вот. Мы в рендере рисовали, рисовали, рисовали, и чтобы оно отобразилось на экране, надо вот вызвать эту функцию. То же самое здесь. Так, смотрим, смотрим, смотрим и запускаем. Что-то пошло не так. Итак, где-то я что-то не то сделал. а у нас этот offset э, не участвует точно где где-то функции что-то я уже э, вот так вот сделаем вот плюс равно есть вот теперь у нас есть аналогичное поле э, на питоне сколько у нас тут получилось строчек кода 39 строк кода на питоне так ну и пока вроде все четко, все по делу. На языке C мы уже перевалили за сотню. То есть здесь еще 50 нету, а здесь уже 100 строк кода. Что ж, такова жизнь и за все нужно платить. Ну а на сегодня все. Не забываем подписываться, делиться, ставить лайки. Это очень важно, товарищи, чтобы это видео набирало популярность. И не только это. От этого напрямую зависит популярность канала в целом, ну и соответственно мою замотивированность создавать всякие видео. Подписываемся на ютубе, на рутубе, на яндекс дзене, ставим лайки, пишем комментарии и все такое. Всем пока.